Привет друзья, рад приветствовать вас на канале Капитан Герман и мы продолжаем нашу серию технических роликов Сегодня в очередной раз мы будем с вами ремонтировать наше перо руля А что с ним случилось мы говорили раньше, но те кто это не успел э, увидеть или смотрит нас этот выпуск без предыстории Давайте я вам покажу, готовы? Поехали! Итак, проблема у нас следующая. Видите ход? И это сегодня мы будем с вами исправлять. Но вы думаете, что разболтались втулки, но нет свою лодку. Я уже хорошо знаю. Это разбилось посадочное место, которое мы будем укреплять сегодня эпоксидкой. Делать такое, такое усиление внутри корпуса. И вот этого не будет на самом деле в этом ничего страшного нет просто когда вы идете и допустим сзади приходит волна то вы слышите такой звук такой... а мне это не нравится меня это раздражает любые потусторонние звуки в лодке меня просто вымораживают не хочу этого а сейчас начинаем копать яму под радаром потому что его нужно снять вниз а так как он у нас здоровый, и там сверху еще где-то сантиметров 70, то эту яму надо будет сейчас выкопать. Это такая неприятная история, потому что грунт достаточно твердый. Мне дали кирку, дали лопату и сказали «нарой». тут ямка получилась с глубиной на сантиметров 30 может хватит может не хватит непонятно ну, в общем сейчас буду ее сейчас буду снимать радар туда его опускать может хватит чтобы вышел а нет придется его в сторону и еще дальше докапывать ну что начинаем снимать радар для тех кто уже с нами давно это будет уже просто как сборка разборка лодки на время вот это сектор, на котором у нас заведены все троса, которые, собственно, управляют рулями и радар поворачивают влево-вправо. Но вообще, чтобы сделать просто, вот видите, здесь вот раз, два, три, четыре. Их надо открутить, но для того, чтобы открутить нижний, нужно открутить сами троса. Поэтому мы сейчас берем гаечный ключик и один сюда и второй туда. И начинаем это откручивать. Что, как это все выглядит вот у нас здесь вот у нас здесь идет веревочка вы видите это донима она очень крепкая и потом идет наша кран-балка на которой все закреплено вот сейчас это все находится в натяжении и мы берем и снимаем уже собственно сам автопилот его нужно чуть-чуть приподнять и там я его уже руками приподниму и здесь его нужно будет этот пин вытащить и освободить. А? Все, все. Ага. ну естественно глубины не хватило, потому что остался. сейчас я вам покажу смотрите сколько я чуть-чуть не дарил тут реально один сантиметр остался вот на один сантиметр глубже и можно вытаскивать а блин там камень который придется сейчас долбить вот там вот внизу камушек в который упирается радар и никуда больше сразу Так, вот у нас радар лежит на таких блоках деревянных. И вот то, с чем мы будем бороться. Вот эта вот фигня, она болтается. Вот с этим мы будем бороться. Ну и заодно то, куда мы доставать не могли, вот эту вот часть, обработаем, сделаем красиво. Ну естественно, естественно. Пошкрябать надо будет. И вот здесь. переставляем его сохнуть так далее нам нужно зачистить вот эти вот края чтобы сюда немножечко армировать еще эпоксидкой для этого у нас есть дрель с вот такой насадкой и сейчас мы ею будем делать так Допилил. Теперь смотрите, как получилось. То есть вот это вот все зашкурено. И я сюда добавлю немножечко эпоксидки с наполнителем очень крутой, который сделает зато камень. Так, ну что, мы готовы мазать. Еще нет. Еще, еще не готовы? Так, вот это у нас э -э, эпоксидка двухкомпонентная. А еще у нас в нее есть вот такой вот наполнитель. Он делает ну прямо очень крепкий состав. Поэтому мы сейчас вот эту вот фигню будем наносить. Ай-яй. Так, далее вот у нас идут тросики от рулей. Мы их сейчас просто прокладываем, потом выставим рули. Вот у нас один, вот у нас второй. Закрепляем. Вот они у нас на этом квадранте. Уже установлены. Только верхний вот надо чуть-чуть поправить. Вот. Так, ну что, проверяем. есть небольшой люфт но это нам совершенно не имеет значения так хорошо теперь идем спускаемся вниз здесь у нас все красиво все смазано настроены трасса так все в смазочке это тефлоновая смазка вот такая Marine Water Resistance Multi-Purpose Grease. Ну что, теперь спускаемся, проверяем, нету ли хода у радара. Ну что, что мы сделали сейчас? Мы убрали весь свободный ход, смазали, э, закрепили вот этот подшипник, который идет у нас на радаре. Ну все, у нас... Этот узел идеально, потом его еще немножечко покрасим и будет шикарно. Причем обычно, когда такие узлы ремонтируются, потом они очень тяжело крутятся. То есть какое-то время пока не разработаются. Но мы сделали все правильно, он крутится легко и свободного хода нет. Короче, идеально. Ну что, радар мы починили. Этот выпуск у нас подошел к концу. Здесь уже все просто. Я думаю, вы уже знаете, как этот узел ремонтировать. Подписка, лайк, колокол, коммент. Вы знаете, что вам делать. А я знаю, что делать мне. Поэтому мы пилим какой-то новый выпуск. И уже на следующей неделе будет что-то интересное. Все, друзья. До скорой встречи. Пока. Подписку не забудьте.